просыпается такое чувство отслужить в военных сил Российской Федерации. И возможно, что после такого дня из жизни солдата, желающих отслужить в рядах Российской армии, станет гораздо больше. Анна Глазнова, Роман Самарин, Универньюз.